Тихо вторит эхо, Свет еще земля и в речки полоса. еще горят звезды в небе где-то, а восхода остается лишь открыт. Получа первого улетает Улетай с офисона Расстаться с тобой Пришла пора Рождается новый день И юда и утро Широко размахнет этот мир Для любви и добра И без Рождается новый день В лучах белого утра Улетай да. с лописона, с тобой Пришла пора Рождается новый день И мудро и удара. Снег для любви добра светятся, новый день И широко распахнет широко распахнет и Yeah, you're here.